Прошла неделя после срезания верхней части полинопсиса. На нижней части никаких изменений не произошло, только на цветоносе набухла одна почечка. Наблюдаем дальше. Неделя после деления фаленопсиса, верхняя часть куста, некоторые корешки начинают просыпаться. Вот листики, два нижних листика, немного потеряли тургор. И буквально на следующий день после деления Начало что-то появляться на растении. Посмотрим.